На сайте это решается достаточно ну, недостаточно просто, но в основном за счет аналитики. То есть идет, если повысить конверсию стрел, например, до 10 процентов, то есть при том же входном трафике, мы затраты на клиентов нас не меняются. То есть как было 2000 потенциальных клиентов, вот ваш магазин приходит 2000 человек в день.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 в записке одна вторая и отдала то есть продать по одной второй цене лишь бы распродать а продавщица перепутала то есть хозяйка уехала на отдых куда то приезжает биржак вся распродана все отлично как и планировалось но вот удивление было ее в том что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 в чате. Кто-нибудь занимается директ-майлом, то есть рассылкой, поздравлениям ваших клиентов по обычной почте? Вообще, у кого-нибудь бизнес офлайновый есть? Если нет, то минус поставьте, пожалуйста.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 Моющее средства плюс... Так, много учиться, как хватить. Татьяна, вы продаете английский язык, вы продаете услуги более конкретно, что вы обучаете, либо же это репетиторство. Тут могут быть разные варианты. Например, английский язык для устройства на работу, английский язык для репетиторства принципиально разные подходы например для устройства на работу можно очень даже хорошо продавать если вы правильно предоставить то есть вы все это фера зависит если вы обучаете человека который за счет ваших навыков э, ну в варианте именно устройства на работу вы можете предоставить то что человек будет зарабатывать больше что касается репетиторства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 у них есть какой-то ценовой диапазон. Вот и есть халявщики, которые за копейки работают. Но потом есть люди, которые более дорогие вещи покупают. И вот для некоторых важно очень важно ощущать себя в этой. Когда вот попадаешь в первый раз в такую тусовку, возникает такое трепетное ощущение. Вот когда я в первый раз обедал, помню, в дорогом ресторане.